Сейчас очень модное слово «рефлексия», и оно очень важное на самом деле, потому что, как говаривают специалисты, до 46% времени человек тратит на то, чтобы проанализировать окружающий мир, окружающих его людей, чтобы понять, насколько это сложная система, насколько важно и нужно с ними взаимодействовать. Самое главное, как взаимодействовать. Именно поэтому в конце рабочего дня у нас много мыслей в голове. Мы продолжаем какие-то диалоги с кем-то еще. Каждый называет это по-разному. Белым шумом, незаконченные мысли и так далее. На самом деле они действительно нам нужны. Другой вопрос, что если мы только в голове разговариваем, а не разговариваем с людьми, то, к огромному сожалению, кроме эмоций и напряженности, нам это не приносит желаемых результатов. Так вот, как получать правильную обратную связь? Потому что часто слышишь, ой, вы знаете, а мне вот это сказали, знаете, мне дали вот такой совет, а, а как вы думаете, нет, ну вы мне скажите, как надо, и так далее, и тому подобные вещи. Итак, как получать обратную связь? На мой взгляд, всего три способа качественной обратной связи. Первое это то, о чем я говорила. Это все-таки самоанализ, то есть как прошел день, как прошло какое-то событие, что мне нравится, что мне не нравится. И здесь у нас есть прекрасный барометр. Где-то в этом месте мы прекрасно все чувствуем. А, неприятные эмоции это одни ощущения, а приятные эмоции совсем другие ощущения. И чтобы нам не говорили другие люди, на самом деле мы чувствуем то, что мы чувствуем, потому что другие люди за нас почувствовать точно ничего не могут. Второй момент – это как раз-таки мнение других людей. Но вот здесь внимание на экран, как говорят в известной передаче. Дело в том, что мнение других людей, как вы заметили, бывает разным. И как же понять, какое мнение правильное, а какое нет? Если в большом коллективе, даже в маленьком, вам говорят часто что-либо, разные люди, то будем считать это как один человек, потому что они как бы сговорились, эти люди. Один что-то сказал, второй подтверждал, Подхватил и так далее И тому подобные вещи Если папа и мама что-то говорят То их точно так же можно считать Как один человек Даже если это папа, мама, бабушка, тетя, дядя И так далее и тому подобные вещи Не-не-не-не-не Это все один человек То есть как бы они сговорились Но когда нам в коллективе сказали что-то Например, ты дурак если нам в семье сказали это, если нам на улице незнакомые люди это сказали, если в какой-то компании, где мы бываем или не бываем, это... то есть это те коллективы, которые не сговаривались. И если они нам говорят одно и то же, то вероятность того, что у нас это есть, возможно, Потому что эти люди, не сговариваясь, нашли одно и то же. Однако здесь тоже есть ловушка. Я уже не один раз говорила на эту тему. Если у меня убеждение ⁇ я дурак ⁇ то весь мир мне создает условия, чтобы это убеждение мое подтверждалось. Мне говорят, что я дурак. Мне... Лишний раз намекают на это. Я совершаю какие-то глупые поступки. Я что-то делаю, после чего называю себя дурак. И так далее и подобные. Так что, если у вас нет каких-либо убеждений по этому поводу, и другие люди, не сговариваясь, говорят об этом, то, возможно, у вас это есть. И здесь снова... У вас есть свобода выбора и свобода воли. Это вам решать, хорошее для вас качество это или нет, нужно вам это или не нужно, нравится это вам или не нравится. Более того, я часто встречаю людей, которым говорят, например, что они добрые, но сами они считают, что ими пользуются, и эта доброта как бы лишняя. Поэтому, как, что бы ни сказали другие люди, подумайте, насколько это вам и как это удобно сделать и для вас, и для других людей. И третий момент обратной связи. Наверное, он очень жестокий, но, к сожалению, он еще и самый, как всегда, правдивый. Это ваши собственные результаты. Если мы хотим, например, обзавестись с семьей, мы делаем много усилий в нашем понимании. Мы украшаем себя. Мы знакомимся с какими-то людьми. Но факты, упрямая вещь, по итогу семьи-то у нас нет. Значит, что-то в этом процессе идет не так. Иногда в этом процессе самое главное ⁇ это сам человек. Если я не хочу семью, то я могу делать сколько угодно телодвижений, а она у меня не появится. Либо появляются так называемые люди, которых легко бросить по разным совершенно причинам. Ой-ой-ой, а я-яй, мне не везет. Везет тем, кто везет, как говорит народная мудрость. Результаты ⁇ это упрямая вещь. И я повторюсь словами одного из моих знакомых, я не стал тем, кем должен был стать. Ну что вы, вы стали именно тем человеком, кем должны были стать. Вас туда, куда вы попали, привели ваши же действия, потому что за вас никто ничего не может никогда сделать. И поэтому результаты – это реально жестокая, но очень правдивая рефлексия. И если вдруг я поняла, что меня что-то не устраивает в таких результатах, то что-то стоит менять в этой схеме, а схема тоже очень простая. Как говаривал Пентусевич, человека легко оценить по результатам. К этим результатам привели какие-то действия. То, о чем я говорила, это ваши действия привели вас к этим результатам. А к этим действиям привели вас ваши мысли. И, кстати, люди часто из уровня мыслей в уровень действий не выпускают вообще ничего. А у нас еще такая хитрая психика. Сейчас нам про это даже рассказали о том, что э, наши психики вообще все равно эмоции вымышленные или настоящие. Этим объясняется такая э, односторонняя любовь. «А, я его так люблю, так люблю, он на меня внимания не обращает. Зачем человеку это, Господи? На тебя же не, он не обращает внимания. Ну возьми ты влюбись в другого. Ну что вы, какая прелесть? Человека по факту нет. Его не надо терпеть, не нужно с его характером сравниваться, не нужно рядом с ним стараться, готовить, убирать, стирать и так далее. Мало ли что. И в то же время какая буря эмоций. Сколько переживаний, сколько романтики, сколько ожиданий, сколько фантазий в голове у человека. Согласитесь, удобно. Из уровня мыслей. В действии может даже не переходить. Но мы почему-то хотим от своих мыслей получить вообще результат. Я не стал тем, кем должен был быть. Ничего себе! А что ты сделал для того, чтобы быть тем, кем ты должен был быть, как ты думаешь? Если ты ничего не сделал, либо если твои действия не приводят к тому результату, который ты хочешь. Почему ты думаешь, что ты должен получить именно это? Спросите у любого победителя, чего далось ему призовое место на каких-либо соревнованиях. Очень часто вы услышите «О, да! Ладно, это было легко!» Всего-навсего 10, 20, 30 лет тренировки, всего-навсего вставание в 5 утра, всего-навсего режим, всего-навсего похота, потому что работы это даже не называется. Ни один гений на этой планете никогда при жизни так и не понял, что он гений. Самоанализ, фразы других людей и результаты, которых вы достигаете. Хотите другой результат? Нужно сделать что-нибудь другое. Не знаете, что делать? Пробуйте все. Либо обратитесь к специалистам, возможно, они вам помогут. Но и они тоже не ясновидящие не гуру. Никто не знает, как жить вашу жизнь. Только вы чувствуете то, что вы чувствуете. Только вы ощущаете то, что ощущаете. Познакомьтесь с собой. Это всегда увлекательный процесс, а главное, дает шикарные результаты.